Много в жизни есть дат, интересных и важных, и приходят к нам в дом, не стучась юбилеи. Мы мужаем и видом, и жизненным стажем, но с годами душа все равно не стареет. Пронеслись славных восемь десятков, как птицы. Моя лучшая в мире, любимая мама, а твой взгляд? как и прежде весною лучиться, а твой голос и звонкий, и ласковый самый. На тебя, дорогая, смотрю с восхищением и ценю каждый миг, проведенный с тобою. Как же радостно славить мне твой день рождения с тихой гордостью и с превеликой любовью. За безбрежность души я тебе благодарна. За добрейший твой нрав и горячее сердце, Что в минуты, когда жизнь лиха и коварна, Ты всегда помогаешь душою согреться. Предпочтенностью лет преклоняю колено, И на рук я морщинки целую. Будут дни твои, мама, пусть благословенны, И душа пусть не плачет а только ликует.